Здравствуй, мир, очередные лыжи старые до 120 миллиметров В фрирайде черный на узкий тест. 1000 в цурсе. Поехали. Лыжа реально оставила по себя массу позитивных настроений. Но я готов похвалить очень сдержанно, очень аккуратно, осторожно. И сейчас объясню почему. Да? Что у нас есть такая тема, что вот. Сказал на тестах, хорошо, лыжа понравилось все, и дайте мне две, срочно я пойду кататься. вот ну так делать нельзя, потому что я говорю, будьте адаптивны, будьте адекватны к своему катанию. Вот данная лыжа, она хорошая, она прекрасная, она великолепная, но у нее есть два плюса, есть один минус. Значит, плюсы, у нее есть два прекрасных режима. Это скоростной режим на ходах, на плоском, там, либо мало закантованном а, движении. На спрямлении. Второй режим – это реально маневренное катание, закрывается закрытыми поворотами на крутом участке, в хорошем снегу, с работой на носы, с поперечным всплытием и с прогибом носа. Лыжа жесткая, но при этом широкая, то есть жесткость работает на первом плюсе, то есть на ходах, на плоском ведении, либо на небольшой закантовке. При этом лыжа отлично и всплывает, одновременно и урабатывает все неровности снега, и даже на расколбасе, в общем-то, на ней катание очень эффективно, она вваливает просто как вот у маляшов. И реально, то есть на втором буквально там десятки метров проезда Я перестал вообще думать о том, что я куда-то как-то что-то И какая-то разбитая подо мной история Я просто расслабился и полетел как бы в полном ощущении скоростного некого такого полета Вот, значит... Э -э Второй режим прекрасен за счет ширины Лыжа офигенно, действительно широкая И она офигенно с а, очень Ну, таким спрямленным боковым вырезом Который, с одной стороны, опять-таки работает на стабильность При продольном скольжении Ну и плюс он работает на том, что лыжа Вот не делает вот сильно вот так При поперечном всплытии, да, и при своей жесткости Она вот так не делает, она не, не бьет в ноги Она плывет как ровно Даже при вот неровном снегу Да, разбитом, укатанном Она делает это плавно, ровно И стабильно, да, лыжи не разби Единственное, что вот надо будет просто постоянно следить за загрузкой носов, не бояться и носам, верить в то, что сам хватает всего для того, чтобы там, эффективно плыть а, в глубоком снегу. То есть вот, не надо сыкать, сыкать не надо, да? вот. а, Есть проблема, проблема в том, что эта лыжа, она очень прямая, с очень жестким задником который работает, опять-таки, на скорости, ну, если был бы на них мягкий задник, то на той скорости, на которой они хотят работать, если вы завалитесь на задник, вы вылетаете просто в телевизор и до свидания, Все, Спрямление было бы уже такое на грани, так вот, безопасности какой-то, да, на грани потери стабильности, потери там вообще состояния, вот, такого состояния на лыжах. Вот. Поэтому задник очень прямой, да, очень цепкий, очень как бы жесткий, да? Если вы в плане там какого-то короткого маневрения, в каком-то коротком участке там за за за заваливаетесь на задник, то лыжа встает на дыбы и вас начинает разносить, расколбашивать. Она переходит в неуправляемый режим. То есть задник вы не продавите, вы его не протолкнете, вы его не, не засунете никаким образом. То есть то, что позволяют делать лыжи с мягким задником, с большим задним рокером, вот эти лыжи не позволяют делать. При этом я могу сразу сказать, через весь свой опыт как бы, катания с людьми, там, с новичками, с обучением фрирайду Это реально проблема для людей, которые недостаточно хорошо владеют техникой, недостаточно хорошо умеют контролировать загрузку И как бы, недостаточно техничны в плане того, что вот выходя в какой-то тревожный момент там Узкие место какое-то, либо крутой Склон, как бы, да, психологически Появляется страх, соответственно, завал Назад, и вот этот завал назад для этих Лыж, это просто повод вас Разнести и размазать там куда-нибудь Вмазать, потому что, ну, вы реально с ними не справитесь Вот, вот, честно вам скажу, все Вы не справитесь с ними, да, есть да, если у вас Нет уверенности, что вы реально, вот, действительно Хороший, хороший техничный лыжник То вообще об этих лыжах думать Не надо, не надо думать, что вот, там, давайте Вот там, Рома похвалил их на тесте, смотрите, они у него В топе стоят, там, в рейтинге, там, вот Поэтому вот я вот сейчас закончу с плугом, плугом там заниматься с инструктором, как раз у меня там второе занятие, инструктор уже говорит, что у меня большие успехи, поэтому я сейчас куплю вот эти лыжи и вперед на а, освоение целины. Вот, ну, не, вот это категорически нет, это лыжи, которые требуют того, чтобы лыжник, который на них вставал, он уже умел хорошо кататься. По-другому не получится с этими лыжами никак, вот никак не получится. Как бы вам не хотелось, как бы у вас не было там вообще там понтов каких-то своих, ну не будет. Вот не будет, не получится никак, все Поэтому я еще раз, еще раз говорю Будьте адекватны в оценке своих возможностей и желаний при выборе лыж Ориентируйтесь только на реальность, на реальность, на реальность не на, не на фантазии, не на то, что вот там я хотел бы вот как вот тот мужик на этих лыжах Я сейчас куплю эти лыжи и пойду как тот мужик Нет, надо сначала научиться как тот мужик Потом покупать такие лыжи как у того мужика И то не факт, что вы с ними справитесь все, я надеюсь, что вот, рано или поздно эта инзия до дойдет. Я пойду, если следующие лыжи, мне уже пора, меня ждут. Все, и вы адек... будете ад... адекватны в выборе. Ставьте лайки, подписывайтесь, все, следите за обновлением, больше катайтесь. Пока!